Противопожарная кабельная проходка «Агнеза ПМК» — муфта для заделки проходов кабелей и кабельных систем через стены и перекрытия. При пожаре кабельная муфта блокирует пожар, не допуская огонь и дым в соседнее помещение. «Агнеза ПМК» состоит из металлического корпуса, терморасширяющегося вкладыша, замка и крепежных проушинок. При воздействии огня резиноподобный материал скучивается и полностью заполняет отверстие. Такой вариант заделки подходит для кабельных проходов диаметром до 125 мм. Кабельная муфта устанавливается либо снаружи строительной конструкции, либо скрытым способом. В обоих случаях проушины должны быть жестко закреплены металлическими дюбелями. Размер вкладыша проходки можно менять в зависимости от количества и толщины кабеля. Проходка ПМК в составе узла обеспечивает огнезащиту отверстия в течение 180 минут. Изделие сертифицировано по последним требованиям ЕАС.